Всем привет, ребята, с вами Друг Свет. И это новый формат для моего YouTube канала. Это снимать реакции на видеоролики других блогеров и с... просьба меня не судить в этом видео, потому что я впервые это заснял и могут быть там какие-то ошибки и всякое прочее. И сегодня будем смотреть видеоролик с канала Живой Андронет, по названию Друг против лучшего друга. Так что все. Подпишитесь на канал, чтобы не упустить всякие прочие уведомления. Погнали смотреть. Друг против лучшего друга. Пришел в гости. Друг. Привет. Привет. Что, куда можно куртку повесить? Да, сюда. Разувайся. На кухню проходи, сейчас я попьем. Угу. Пришел в гости. Лучший друг. Ну ч, здорово! здорово. Чрт, как обычно, пожрать нет. Ты что, меня не ждал? Что ли? Давай чай готовь. <реклама> друг против лучшего друга. Пачка чипсов. Друг. Будешь чипсов? Да не, не, спасибо, кушай. Да ладно, качай. Ну ладно. Спасибо. Пачка чипсов. Лучший друг. О, чипсы! Просто. Будет? <свист> Спасибо. Не знаю, я бы послал бы куда подальше. Ну, вы поняли, куда бы послал я. Если у меня спироли чипсы и предложили их поесть мне. Капец. Друг против лучшего друга. Договор о встрече. Друг. Да. Алена, уходи, я уже дошел. У твоего подъезда стоит. Все, я уже выхожу. Все, давай. Ладно, сразу Договор о встрече. Лучший друг. Да да. Алё, алё Дима, ну чё, выходи, давай, я уже у подъезда. Все, все, я сейчас выхожу, все. Угу. Минуточку прямо и... <смех> <смех> <смех> <смех> не выйду. И легся спать. Ехрехать. Телевизор смотреть. Про не вредит душу здоровье. Очень ящать куритил, очень бросать. Через минуту. Это понятно. Ну ты что так долго-то? Да там мама просила помочь. Хорошая отмазка, конечно. Друг против лучшего друга. Телефон. Друг. Блин, как этот коронавирус уже достал. Это слушай, дай мне телефон, пожалуйста. Ой, Зачем? Да я вас? чисто видюшку посмотрю. Это и скажи пароль. Я честно никуда не буду залазить, только видку посмотрю. 1-3-3-7. Угу. Спасибо. Телефон. Лучший друг. <с <с <пл>... Что там делаешь? Твою всем твоим. Мы не оценили. А еще я Ну что, в общем, всем большой. Дальки, в принципе, я думал, что будет дольше видеоролики идти, но все же такая реакция была. Не судите меня, пожалуйста, строго. Это я впервые снимаю реакцию на видеоролики. Может быть, то я там ошибаюсь, но повторюсь. Я впервые снимаю реакцию. Все мне претензий не должно быть а с вас лайк подписка подписка на мои соцсети которые будут ссылки в описании ряд спасибо за просмотр также оригинал видео будет также в описании видео спасибо за просмотр всем спасибо пока